Всем привет! Начало следующего дня. И начнем мы его с вот этого вот нашего пациента, очень интересного. После ночи сушки все вот эти вот бубырчики, которые образовались, они все втянулись. Их сейчас видно только за того, что я по ним, по шишкам пробежался наждаком. То есть видно цвет. А так по факту нету ничего. Все ровно. Значит идет какая-то реакция на растворитель, содержащийся в грунте. Что мы сейчас с чего начнем? Понятно, что я буду снимать Ух ты, ептить! Что такое? Понятно, что я буду все снимать до ну, сошлифовывать. Но мне нужно понять растворитель. Что происходит именно под растворителем? Я сейчас вот в одно место пшикну. Он впитается, испарится сам по себе. Посмотрим, что происходит. И сейчас плавненько одеваемся к работе. Берем 240-й наждак, чтобы можно было в процессе растирки. Понимать, что у нас происходит. Что происходит и почему происходит? Потому что это что-то происходит не везде. Шпатлевка-то у нас жидкая. залита вот так. И аж вот так. Вот я зону обчертил. То есть это все в жидкоре. Вот так вот. Понятно, что где-то там, ну, вы видели, пятнышки пошли открытого металла. Но в общей массе это все в жидкоре. Здесь ничего не произошло. Есть какими-то локальными зонами. То есть проблема для меня, для точного понимания, почему эти зоны локальны, не равномерны. Так, уверены ли мы тут держимся? Всё, вроде уверены. И сейчас будем расчищать, смотреть, что это, да как это, да почему это. Расчищать будем именно там, где они есть, потому что дальше я ничего не вижу. Специально без пылеотвода, чтобы Звук не обрезать, не уводить. О, давайте еще нач... продолжим, точнее, таким моментом. Какая тут толщина? 90 микрон. 34. Ага. Из них, то есть тут металл был открытый. Из них 30 микрон, это грунт мокрый по мокрому. Давайте около этого места померим. 88. То есть 50 микрон жидкой шпатлевкой, это тонко. Это тонко, то есть это слой вытертый. Меряем тут, где у нас прямо сильно было. Тут и шпатлевание у меня было. Вот, 164. Но Тут у меня было подшпатлевано и сверху зажитковано. 202. Здесь шпатлевки нет, только жидкарь. 167. То есть... Убираем. Да, и вот они опять начинают бубыриться. То есть это конкретно что-то делает раствор. 68 именно как видим там где тонко чисто там где тонко там как говорится и рвется мысли пока что у меня нет никаких на этот счет видно чуть-чуть жидкарь видно металл и видно что это там где жидкарь подрыва Будем расчищать до металла. И ремонт у меня теперь дальше будет таким. Я сейчас это все вычешу. И капот буду полностью заваливать грунтом, наполнителем уже под перетирку. Да, вот там, где именно жидкарь, тонким слоем оттуда рвется. Я не знаю, сейчас вообще чистейший металл чистейший ничего на нем нет никаких дефектов вообще ничего вот голый чистый металл даже намека на коррозию нету никакой давайте попробуем сейчас вот прямо так скажем в прямом эфире позвонить александру борисову это технолог Компании Леклер в России Скажем так Это мой Мой учитель, мой наставник Это человек единственный, которому я могу Позвонить даже в выходной день В майские праздники И будем надеяться, что он нам что-то Подскажет Вот так я выгляжу, когда снимаю что-либо <как> Попробуем его потеребить Что он нам скажет вот люди. Александр, добрый день. Я вас О, на... <связывается> видеосвязи. Я вас на отдыхе а, <связывается> потревожил. Можно, если да. можно будет... я О, все в работе. Да. Это хорошо. Да. Я потом этот момент с вами обсужу. Э -э в плане в видосик вставить можно будет этот фрагментик? Чисто для общего познавания. Чисто для общего, конечно, можно. Тогда вопрос сразу к делу. Я сейчас камеру переверну. Ага. Вот. Капот многострадальный мой. Да, да, да, Первое, что я сделал, я пшикнул растворителем, посмотрел, что это именно растворитель активирует, потому что все, что было вспучено, за ночь выровнялось. То есть это именно растворитель активировал. Я проверил, пшикнул тем, чем я мою постоянно. Бубырчики поднялись. Начал расчищать там, где просто первая зона, ну, любая сухая попавшаяся, именно там, где тонкий слой жидкой шпатлевки в районе 50-60 микрон, именно самого жидкаря чистого, там были бубырки. Расчистил, все идеально чисто, идеально. Вот никаких даже на металле намеков на что-либо нету. Сейчас вот, вот здесь есть точечка, да, это 240-й наждак. Я сейчас просто покажу, во-первых, что оно очень быстро растирается, то есть толщина то, ну, маленькая. И, а, ну, по сути, да, грунт макряк я убираю, и под, под гнутом макряком там буквально децил этого жидкоря. Просто у меня пока что в голове не крутится... Вот, уже начинает пробиваться до жидкоря. У меня реально сейчас нету в голове никаких мыслей о том, что это и почему это. Вот прям совсем никаких. Потому что металл был чистый, голый. Я его как только перечислил, в этот же день завалил жидкарем. Он у меня сох три полных дня. Сам по себе жидкарь сох. Вот была точечка именно вот тут. И вот тут сейчас все чисто. То есть ни, ни намека даже на ржавчинку, ничего. Никакого пробоя по шпатлевке не было. Не, не, не, не. В, Володь, смотри, это точно не ржавчина. Ну, понятно. Потому что а, если бы это была ржавчина, это был бы просто внутренний кратер. Да? Ну, грубо говоря, провалился. Ну потерял. да. Все, вот. А во очень сильно напоминает воздушное воздействие то есть возможно ну я чисто теоретически допускаю что а, где-то в процессе нанесения получился какой-то какой-то но ну, я не знаю каким-то образом делать воздушный карман да угу. и когда его я так понимаю что ты сушил в камере первоначально нет в камере я не сушил жидкарь жидкарь сох сам по себе самоходом да полностью Она... А наносил его в камере? Наносил его тоже в помещении, но точно так же параллельно делались и крылья в этот же день, и крыша. И никаких проблем не было. Ни на крыльях, ни на крыше. Естественно, ты потом жидко перечистил. Конечно. Потом, естественно, обезжирил. Само собой. И никаких проблем не было. Да, смотри, значит, когда обезжириватель наносил, никаких эм, непонятных пятен, ни, на, на обезжириватель не было... Не обратил внимания, ну такого, чтобы у меня... Извиняюсь, тут это. Меня прерывать пытаются. А, Пытаться. А, никаких пятен не было, то есть я просто не, ну, не обратил внимания именно, чтобы что-то мне бросилось в глаза. Слушай, а, есть ли такая возможность, что, например, между твоим нанесением на гру, на жидкарь, а, кто-то рядом с чем-то проходил? Тоже нет. В том-то и дело. У ну, нас такая... да, у нас же не... жесткая политика на то, что в помещении никакой ВД-40, никаких силиконов и так далее. 40 и не силиконы, потому что иначе бы вот, ты это бы сразу ты увидел. Ну, да. а, вот, а, это очень сильно напоминает говорю, или воздух, или действительно что-то будто, Да, Да, что-то что прилетело, возможно, что-то чихнул неудачно, потому что маленькие очки Нет, ну а что? Ну, да, да. Скажем так, это что-то, что не позволило прилипнуть мокрому. сейчас Значит, что-то, не позволившееся, значит, сделать адгезии. Возможно, оно само по себе высохло, ну, потому что толщина тоненькая. Ну И, вот да, именно это... тут толщина тоненькая. То есть самое в чем прикол, что эта проблема, там где очень тонкая толщина, там где жидкоря лежит гораздо больше, от одного жидкоря 240, там никаких проблем нет. Именно в толщине дело. Потому что вот тут лежит много жидкоря. Вот, 170 смотри, тут не может быть разницы в толщине, даже если у тебя несколько сантиметров, и они у тебя высохли, и ты перечислил все правильно, и обезжирил все по-человечески, и при нанесении другого материала не может быть такого воздействия. Воздействие может быть потом, а в виде усадки, ну, да, да. потому что взаимодействие сольветов, растрескивание, потому что процесс полимеризации достаточно длительный, и что там, короче, это не то, uh -huh. это не то очень сильно напоминает, что действительно было некое да, воздействие на деталь, угу. которое привело именно вот к фрагментарным вот таким вот непонятностям. Это не силикон, однозначно, угу. ну, просто вот никак. Да? Если ты не заметил ничего, что могло бы быть а, на обезжирке, значит это не впиталось в процессе сушки. А Материал. Хотя, хотя, это тоже возможно. Кстати, действительно, вот это вас, скорее всего, потому что ты сразу не увидел. Значит, что получается? Получается, что что-то брызнуло на жидкость, а он у нас пористый. Материал. Ну да, и он впитал это в себя. Он, в себя. он в себя впитался, впитался именно кабельно, на всю толщину. Не угу. очищаю его, ты естественно очищал верхнюю часть, но оставались вот именно локальные вот эти вот сквозные очищения. Я сейчас просто, Александр, извиняюсь, я о чем думаю? У меня этот капот жил вот в этом месте три дня и вот за эти три дня, что вокруг него могло происходить, вот это вот я не могу знать, потому что я работаю не один И это понятное дело, значит смотри что я вижу действительно объективно вот для меня реальным, это то, что что-то впиталось, на жидкаль, впитало, а, даже при обезжиривании, а обезжиривание... Ну, она же не агрессивная обезжирка. А, не-не-не, не в этом дело, смотри. Получается, что а, ты же обезжириваешь только пленочку, ну, поверь Ну, да-да. Правильно? Да. правильно. А у тебя еще 60 микрон жидкоря. Толщины, да. Да? То есть, да, вот это вот игольчатое, получается, угу. Загрязнение, я не знаю, что это два будем так же политкорректно, оно все равно бьет вверх. А ты же наносил э, мокрек? Да, полтора в составе, слоя. В составе, в составе весь разбавитель. Ну он и он вот, пошел и, так, вот эту часть, и, и поднял. поднял. Просто, подняло просто скажу, как а, есть. Я надеялся, что я внизу что-то увижу именно как физическое. Нет, нет, это сразу было понятно, не увидишь. Потому что если бы это был водяной пузырь, ты бы нашел воду, потому что пленка непроницаемая. Ну, да. Поэтому все комментарии по поводу воды там mm. у меня было с чем-то. Mm. Прям сразу я читал, уже слезы наворачиваются. Ну. Это неправильно. Вот. А по поводу того, что ты оставил что-то там на поверхности, что-то не вычистил, я этого даже допустить не могу. Нет, тут все да. вычищено. Значит, ну вот. То есть, ну, ты подходишь к скрупулезно к работе. А, mm. Значит, что-то действительно попало брызнуло. Может быть, да. Может быть, знаешь, как при демонтаже какой-нибудь детали что-то вылетело там, ну, из-под памперы я не знаю, с радиатора. Возможно, это был а, какой-нибудь, ну, антифриз или что-то, ну, вот. Саня ничего не делал. Оно бесцветное. Оно бесцветное, его не видно. Uh -huh. Ты он перечищал. Оно не жирное в плане того, что пленку мучнистую, да, в процессе uh -huh. шлифтания, оно не оставляло на себе. Ну, я понял, То есть да. оно в риск не набивалось и не прилипало. Что-то такое неактивное. И вот оно-то потом при воздействии сольвентов... Но оно всплыло, да. Так, совершенно верно. Оно просто приподнялось. Приподнялось как раз из-за того, что ты работал в камере, а там тепло. Оно начало, ну естественно, пар, угу. пар, все, его просто приподняло, показало угу. тебе некрасивость, потом сольвенты все испарились, пленочка опустилась и ты сам сказал, что его не видел. Ну да. Вот. Ну да, ну да. То кто-то, кто короче, прыгнул. то есть, ну, вероятно всего, если у вас такая работа существует, а, сколько там, 4, 4 часа, 4-6 часов шпакля простояла пленку ее накрыл или бумага, да, лучше угу. бумагой. Бумагой просто укрыл и все, пусть стоит. Дальше. Ага. Да, то есть, то есть, я считаю, что тебе кто-то помог. правда, или, ну как, просто, случайно. Просто, да, если бы эта проблема, она была именно в материале, у меня бы то же самое было на крыше, на двух крыльях. Нет. Так не бывает. Крупными очагами, фрагментарно, только на одной. Да. Нет. Угу. перемороженный просроченный материал нет, тоже нет. вы не столько, чтобы это было кончено. Они дилеры ваши не завозят столько, чтобы это было кончено. Ты считай, ну один из крупных их покупателей. Ну я знаю, что Они... это свежак, тем более это свежая партия была. Не, не, не, не, не, не. Угу. А, то есть я склонен думать к тому, что а, что-то впиталось в шпаклю. Угу. Что-то что впиталось, ну что-то. Ну вот... что-то попало. А да, это несчастный случай. Хорошо. Пострадали почти все. Не, уга... не угадали? Нет, я имею в виду, постр... пострадали не все, да? Детали я имею в виду. Мне повезло только с капотом. А, смотри, она самая большая. Шанс, что в нее попадет больше всего. А она вот. просто... Я сейчас вот покажу, как она стояла. Вот здесь около другой, тут другая машина стояла, стоял капот три дня, вот ровно тут, это ну ходовое место. А крылья стояли в углу, и туда нереально, он как то крыло сейчас стоит, так и те крылья стояли. То есть туда нереально что-то занести. Мимо. да. Кто-то проходил мимо, что-то, чем-то махнули. Не исключено, это, конечно, то есть. Со шланга, что-то. Да, да, я же говорю, я же работаю не один, мало ли что там происходило. Да. Да. Вот. да, Ты просто скажи, скажи народу, что ну, поаккуратнее угу. с тех с техническими жидкостями. Вот такие ситуации. Значит, как говорится, одна голова хорошо, а умная гораздо лучше. Спасибо огромное Александру. Видите, даже в выходной день вот, вот это то, о чем я говорю. Техническая поддержка, она очень важна. Почему я работаю материалами Ликлер? Да потому что Александр он изначально со мной сам связался, когда я был в Германии, предложил попробовать, рассказал все, объяснил. Предложили в Москву приехать на обучение, обучили, показали. И сказал, что будут вопросы, в любое время пиши. Уже я с ним знаком больше двух лет и общаюсь плотно. У меня есть вопрос. В воскресенье, праздничные выходные дни, я позвонил, отвлек человек от работы, он потратил 15 минут, помог мне, объяснил, рассказал свою мысль высказал и кстати вот я тоже к ней склоняюсь потому что капот стоял в таком месте что туда что-то могло попасть а там как раз в это время Санек на сей трубки кондиционера тягала они рядом лежали, может быть что-то капнуло я не исключаю этого и капнуло и в тонком месте приподняло потому что проблемки то именно в тонком месте я не исключаю что в толстом где она капнула ее просто стер эту толщину а в тонком капнуло до металла шпатлевка топористая, до металла пропитала и потом я его растворителем активировал эту зону вот поэтому я не работаю штандексом я не работаю глазуридом я не работаю сикинсом я не работаю шпицхекером потому что ноль технической поддержки некому позвонить не у кого спросить такая ситуация спасибо огромное вам александр за то что вы у нас есть ну а мы идем дальше переобуваемся 180 и сейчас расхреначиваем все. некрасивые именно там где тонкий слой 240 на машинке сейчас кислотные салфетки протрю открытый металл еще раз И идем разводить грунт пока тут металл будет окисляться грунтовать будут темно-серым готово через 10 минут можно приступать надо это липкой салфеткой еще раз протереть хоть обезжирил не обезжиривал, а все равно какая-то пыльца тянется так, грунтованию готовы протер липкой салфеткой все поехали первый слой тоненький пусть подсохнет хорошо чтобы вот эти вот не это сильно мне не мешали пойдем таким образом Сейчас стало теплее сохнет прямо следом за проходом ну все равно минут 10 10-15 надо давать чтобы он высыхал будет еще один слой точно капотик на естественную сушку вроде ничего так сушит а сегодня он сохнет а я пока займусь подготовкой мелочевки всякой пластики, молдинги ручки вот эти вот, закорлючки сегодня как раз доготовлю сегодня воскресенье, типа выходной оставлю и уже в понедельник займусь это все вот красным через мокряк, разве что не будем мокрить капот пусть пока, ну пока что по планам у меня нет желания мокрить хотя его замокрить это гораздо удобнее, быстрее подготовка, ну, посмотрим, не знаю что как пойдет это такое, дело настроения в экстренном порядке смешанного цикла завалил все мокряком. Капот у меня тоже пошел в мокряк. Потому что пока начал тереть, тут протир там протер, там протир тут, тут, тут протир, тут протир здесь, здесь, здесь протир. Нахрен. Слой мокрячка. Пысечка. Все готово. Сейчас пробегусь. Соринки подберу. Липкой салфеткой вот это говно, все вытру. Включу камеру, обдую, все идеально где-то я тут вчера такую ага, вот тут вот положил Выколкнул ее и подлил за ночь все подсохло все сейчас пробегаю проверяю насор просто я в инсте показывал лайфхак хоп хоп хоп хоп если есть сарина, вот она попалась. Она сама себя покажет. А то я раньше я руками искал их. выделывался. Еще что-то. Время тратишь. Тут пробежался. Все равно все обдувать. Все протирать липкой салфеткой. Какой смысл время убивать? Если можно все сделать быстро и по красоте. Вот а тут тоже старинный выколупал. Прям с пистолета видел, как плюк, густой какой-то. Надо мыть стволы хорошо. Вчера у нас семинар был, я просто стволы мог не промыть. Хорошо, после семинарчика. А то она мне и подплюнула под вечерок. Ну то не беда. Вроде мелочь, да? Вот мелочуха висит. Блин, а место? Вся камера занята. Ну, тут все чисто. Лючок. Главное не забыть. Второй раз уже забываю про лючок. И планочки. Ну, планочки вроде все чистенькие. Планочки в идеале вудиален. Да, все по красоте. Ручки даже трогать не буду. Ручки, парктронечки ставим сразу. Интегрировали их в планку заднего бампера. А тут надо подтереть. Кое-где ворс у меня подлез. Были такие погрызанные рилинги. Эти, не рилинги, как они, вставочки. Я их подливал. Ну, так вроде ничего. Подлилось. И ворс утопил я в нем Вообще. Вообще хорошо. Да. В огнях. Дверочка подгрунтована, потому что машинкой попробивал. Крылышко сейчас протрем. Короче, протираем, обдуваем все так, чтобы ответственно. И приступаем. Красочка налита. Думаю, что мне там получается 600 готовый. И тут грамм 300 есть, да, 300 грамм. Посмотрим, хватит, не хватит. Если что, буду в процессе доразводить. Очень много расход идет на вот эту мелочь. Прям колоссальный расход будет именно на нее. Так, помню, что эта база <течет>, течет, если ей сразу укрыть. Оставляю ее. Сейчас обход сделаю и буду докладывать капот. А тут положим так, как мы там и ложили базу. Сейчас эффект. 300 грамм закончилось. Все 17 минут у меня заняло все по времени. Я, наверное, вам ускорил тут, чтобы не смотреть одно и то же. Сушка, зайдем с фонарем, просмотрим, чтобы все было укрыто. Если что, подкрасим лакировка Прошел я, просветил фонариком. Крупные элементы. Все нормально. На мелких элементах светятся все торцы. Причем абсолютно все. Вот даже вот так вот видно. То есть докрашиваем. Крупные не трогаем элементы. Пройдем по маленьким. Я не представляю, сколько краски надо было, если бы это был э, сольвент. Потому что вода с ее укрывистостью получается не идеально укрывает с одного прохода. И ручки полностью, вообще Прямо Аж, аж светлым горят Изнутри детали в принципе еще такие полутеплые поэтому оставляем их так просто в обдуве на 20 минут а они высохнут сами уже Эх, Let's wait. Так, я не знаю, на каком моменте лакировки у меня отключилась камера. То есть, что успела показать, что не успела, просто села батарейка. Но капотик, в общем, ничего. Какой-то один кратерок я тут подкапал. Вот он. Капот уже сухой, то есть сушкой выдалбила. Крупная сарина надо будет тирануть тут где-то мелкий сор крылышко по крылышку все нормульчик дверка молдинги зеркала не молдинги красиво все на лючке, на самом маленьком. Тышь, тыш, тыш, тыш, тыш. То есть надува сюда конкретно. Тут молдинги. Нормаз. Ну, там зеркала висят. В принципе, все. Далее, по плану. Сборка, Антикоррозионная обработка, вклейка окон. Перед вклейкой окон еще надо потолок переклеить. Вот это вот тоже покажу. В принципе по сборке я не знаю, собирать буду как будет время, там периодами снимать там ничего интересного нету. Обработку может быть, может быть, но не уверен. И э, потолок, вот потолок по-любому вы сами просите показать, что там черное покажу. А пока что все, всем пока.